1, 2, Всем привет! С вами Айда. Давайте узнаем самые интересные новости за неделю. В саду Санкт-Петербурга скульптуре прописали бьюти-процедуры. А все из-за хулиганов, которые пририсовали ей глаза фломастером. К счастью, статуя скосила глаза ненадолго. Сотрудники сада уже наложили патчи со специальным раствором. Вот такие спа-процедуры. В продаже появилась газировка со вкусом пельменей, вы удивлены? Мы точно. Японский бренд Nagai обещает в точности повторить вкус и даже запах блюда. Пельмени в газированной форме? Почему нет? Поднимите лапки, кто за? В Великобритании кот выдвинулся на пост премьера страны. В своем мяу-фесте он обещал. Влажный корм каждому котенку, регулирование рынка кошачьей мяты и угощение, кто машет пером. Но, к сожалению, пушистому кандидату не удалось осуществить задуманное. В Казани испекли 45-метровый пирог. Вы спросите, зачем? Просто казанские рестораторы решили установить очередной кулинарный рекорд. Поверьте, голодным не ушел никто. Карамельная вражда окончена, пользователи сети обнаружили батончик твикс с одной палочкой, эта новость огорчила покупателей, ведь теперь они не знают какая палочка левая, а какая правая, в комментариях даже придумали новое название – уникс. Лазерные инсталляции, хореографические перформансы, дополненная реальность – это не далекое будущее, это Нур, о самых ярких моментах фестиваля нам расскажет Алия. Международный фестиваль медиаискусства искусства НУР. Что это такое? Сейчас разберемся. Сегодня мы пройдемся по главным площадкам и поймем, что такое искусство. Первая локация — это штаб фестиваля, Национальная библиотека. Здесь мы слушаем лекции. Давно вы носили одежду с этническими принтами? Уверена, что давно. Или даже никогда. На лекции разбираются, почему возникла такая проблема и как внедрять орнамент в одежду. А вот и вторая локация – Парк Урам. Здесь проходят перформансы. Это перформансы, где художники работают в режиме реального времени. Картинка меняется под воздействием звука. Звук меняется под воздействием картинки. Такой аудиовизуальный концерт получается. А в цирке уже вовсе не клоуны, а огромные инсталляции, которые завораживают своими масштабами. Инсталляция символизирует узы человека и природы. Всю жизнь он пытается оборвать пуповину связи, но обретает чувство тотального одиночества и тревогу. А вы видели первый в России NFT-магазин? Нет? Так пойдем посмотрим. Тут можно посмотреть и купить работу 10 локальных художников. Каждый день посетителей встречает 3D-модель ассистента-продавца. Нам бы хотелось узнать, есть ли покупатели. В целом покупателей не так много, но очень много интересующихся людей. То есть в целом это выставка, скорее, а не магазин, потому что ну, мало кто сейчас знает о том, что такое NFT. Это более такое развивающееся пространство и в целом искусство. Вот, Поэтому прям конкретно покупателей не было. Сколько стоит самая дорогая представленная и самая дешевая? Ну, самая дешевая это, наверное, будет самая бесплатная вот это вот в углу, где находится окно. Она бесплатная, можно скачать. Вот и каждый может приобрести, так скажем, и носить просто, получить ее. Вот. А самая дорогая, я думаю, это кроссовок. Он стоит около 16,5 с половиной тысяч рублей. А вот и последняя точка нашего культ похода. Выставка Art Digital. Что думают люди об искусстве, узнавала Салья. Появляется все больше новых видов искусств. Техно-музыка, кавер-дэнс, граффити. Что такое искусство для жителей Казани? Сейчас узнаем. Что для вас искусство? Искусство – это значит, самооружение человека вот, в его интересах. В первую очередь, наверное, проявление себя. Искусство должно воспитывать наших простых людей. Мы зачем ходим в театры, зачем ходим на какие-то выставки, в музеи. Потому что нам это интересно, нас это воспитывает. Ой, я не знаю. Я вообще человек не искусство. Я думаю, что это фото. Мне кажется, в последнее время это очень такое развитое направление. Искусство может быть все, что угодно. Музыка, книги, литература. Неважно, что это. Это главное, что, что приносит фантазию человеку, по-моему, да? А что такое искусство для вас? Пишите в комментариях. Yeah.